Audi Q7, двигатель, бук. Приключилась. Интересная штука. Навернулся у человека, датчик коленвала, который находится вон там. Подключаем диагностику. Записываем логи. Оборотов стартера нету вообще. Просто ноль. Чистый ноль. Ну и дальше у нас пошла эпопея. Менять датчик. Датчик меняем. Все остается по-прежнему. Остается пробитая коса. Коса, то есть проводка, которая идет от датчика до блока управления. Коса целая. Накрылся блок управления двигателя, который находится вон там. То есть когда кто-то если у кого-то где-то вдруг приключится приключится вот такая же система имейте в виду, что сразу звоните проводку первым делом вот сюда до туда чтобы не тратить полторы две тысячи рублей на покупку датчика потому что может получиться то что датчик купили а дело было не в датчике имейте в виду три вероятных причины первая датчик вторая провод третья блок управления так датчик g28 решил снять почему потому что у пару товарищей встречались с ними травмы. значит вот он Смотрим на двигатель перед машиной, зад машины. Находится с левой стороны, то есть с водительской. Вон стоит штыпсельный разъем, который надо разъединить. Вот он серенький. Серенький, грязный. Вот он. Вот он сам. Там стоит болтик сплайн. Сейчас скажу, какого размера. И надо разъединить вот этот разъемчик, делать это все? Чертовке неудобно. Так у кого что? Встречалась и сплайн закрученный, встречал не сплайн. А вот этот... У меня здесь... Такой, а это переделано. Да, вот поэтому датчик, блядь, я, я и не Стоит шестигранник, шестигранник. Всё, на 5... Теперь ферштейн. На 5 миллиметров. Так, тогда... Вот он датчик. О, вот, этот датчик, LEGO, а этот датчик вот она Олег. гайка. Он пришел не то. Ну и самое интересное, как я показывал, это, вот, как бы... да, да, да, да, это да. вот этот, это, вот он, да, разъемчик. Мешает, а вот, правдами и неправдами. Мне удалось его снять. Но скажу, работа не из легких. Дальше надо... ну Надо просто открутить и все. И вытащить. Как я уже показывал. И уже потерял. Вот он. опять же он. Вот он. Да, показать очень тяжело, конечно. Так, вот датчик коленвала. В более подробном виде вот он выступает. Вот он прикручивается. Вот его разъемчик хитрый. Ой, куда показываю. Вот. Упирается вот сюда и считывает положение коленвалы. На данный момент вот в этом месте дырки есть, дырок нету. Вот такая технология находится вот здесь.